«Я отдам тебе сокровища, скрытые в темноте, и сокровища, спрятанные в тайных хранилищах, чтобы ты узнал, что я Иегова, Бог Израиля, называющий тебя по имени». Wir, wir würden gerne, ähm, was Sie sich vorstellen. Schauen, ist. Dom schauen wir, Samyors, da? Ja, in Ich glaube, hier werden wir ein bisschen Konkurrenz... Draußen sind auch die Eisblöcke. Ja, Eispläcke, das ist gut. genau das gehören auch mal rum, das hier sind da wo die, quasi, also das hier auf meiner Seite, genau, und dann. Okay, die, die, die, die, die, die dabei na, na, nach draußen soll er kurz rausgehen. Да, я тебе скажу, Игорь, подавай. Окей? Okay? Возьми то, возьми то. Yeah. Nee, nee, потом будем снимать. У Привет, друзья. Сегодня я вам хочу представить Библию. В Библии находится о изоляторе каменного угля и о растительных иголках, которые создают озоновый слой. Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать про Рождество Иисуса Христа. Все сейчас празднуют, ну уже не сейчас, а вчера праздновали Рождество Иисуса Христа. На самом деле Рождество Иисуса Христа это как бы неправильный праздник, потому что на самом деле Иисуса Христа зовут не Иисус Христос. Вот, э, благой вести Матфея, это Новый Завет, э, мы видим в сносках. И ты назовешь его Иисус. Она родит сына, и ты назовешь его Иисус. Вот. На самом деле Иешуа означает Иегова спасение а Христос Машьях означает Мессия, помазанник. Итак. Иешуа Мешьях. Иешуа Машьях. Это имя. Ну, Рождество, которого празднует. Теперь о том, когда родился Иешуа Машьях. Об этом тоже есть в Библии. Сейчас найдем это место. То еще раз сначала. Когда я начал все это узнавать про природу, э, изолятор каменного бля, ну там, изолятор молнии. Привет, друзья! Сегодня я буду говорить об имени Иешуа Машиях. Если кто не знает, кто такой Иешуа Машьях, то это Иисус Христос. Но э, сначала будем как бы исследовать все из Священного Писания. Вот в Библии говорится, что придет Мессия. Это в книге Даниила. Мессия придет, и что он будет убит, и все это те, кто изучал, знали. И в книге Даниила написано, что это Мессия. И получается, греческое слово, ну так написано в Библии, что греческое слово, Мессия, означает Христос. Так, то есть по-гречески «Мессия» означает «Христос», а по-еврейски «Машьях». «Мешьях». Ну И получается, если это греческое слово, то как самаратьянка могла все это знать? Вот когда... Иешуа подошел к колодцу, там он, он встретил самаритянку. И самаритянка сказала, я знаю, что придет Мессия, которого называют Христом. О, постойте, если самаритянка знает греческие, греческие слова, или... Или там просто вышла какая-нибудь подмена, ну, пис... ну, которые вот делали, э, там, переписывали Библию, они могли просто подменить, ну, чтобы э, сделать так, чтобы это было угодно им. Например, кто-то полюбил имя Христос больше и подумал, что лучше в Библии пусть будет Христос ну по-гречески, а не еврейски. И таким образом э, они все это поменяли. Вот, например, еще один случай, когда гречанка пришла к Иешуа Машьях, Яшуа Машьях сказал, нет, я не буду помогать тебе. Пусть э, насытятся дети. А она сказала, э, и собаки питаются крохами, которые падают со столов. Ну, за то, что ты так сказала, твоя дочь будет освобождена от демона. То есть, гречанка сказала «Господь», но не сказала, что, что она Христос и что Он Мессия, хотя она была гречанка. Но почему-то самаритянка сказала «Мессия», которую называет Христом. А вот когда самаритянка позвала самаритян, они пришли и сказали, мы видим, что ты действительно спаситель мира. Что это может сказать? Это означает «Ешуа» означает «спасение от Иеговы». Там имя «Ешуа» может говориться как «Егошуа». То есть И, Его, Ва, Его Шуа. Вот так. То есть спасение от Его. Это имя Ешуа. То есть, поэтому именно они сказали, что мы видим, что ты именно Спаситель. Потому что Его имя Спаситель. Вот. И, и, и получается, что Библия подтверждает, ну, сама Библия подтверждает, что в, в ней находится ошибка. Ну, подмена. Э, что видно, как бы невооруженным взглядом, что там явная подмена. Так, теперь подумаем о слове «Мессия». «Мессия» по-гречески означает апостол. Ну, в словаре, если посмотреть, там стоит слово апостол, а вовсе не Христос. Так. Да. Теперь подумаем. Мешьях с английского читается как Месьях. Ну, Месьях если с английского читать на русском, получается мессия. Ну, мессия получается. То есть мессия это не, не перевод, как бы, а как бы по буквам, как бы из одного языка перенесли по буквам на другой. Язык. То есть с этого, ну, допустим, с английского месяах на русский мессиях, мессия, мессия. То есть это там, то есть в Библии не говорится, что там Мессия, а говорится помазанник. То есть в книге Даниила говорится, что убьют помазанника, а не Мессию мессия означает посланный так а помазанник означает помазанный святым духом ну помазанный маслом да в нашем случае э, он помазан святым духом бога бога иеговы вот теперь мы узнали что и мессия Миссия. Это вовсе не библейское слово. Ну, вот в э, фильме есть, там, э, например, про боевиков, там, миссия невыполнима, там, типа. То есть э, это слово вообще означает командировочный. Ну, ком, тот, кто отправился в командировку, он как бы является с определенным заданием, с миссией, вот примерно такое означает миссия. Ну вот. Теперь, теперь как мы увидели, что в переводе в Библии не все в порядке, так теперь возьмем слово Христос. Христос. Если подумать, там получается хрест. Ну, крест. На самом деле, крест это буква Т. Тенгри. Тенгри это означает собирающий или конструктор. Вот. И откуда это слово Тенгри попалось в Библии? Когда где-то триста лет после, после этих событий, все Шуамышьах, ученики, то есть христиане, они как бы превратились в такую сильную государственную религию, ну, как кат кат католики, да? Или православные. Ну вот, большая религия появилась. И когда э, пришли гуны, гуны пришли, и, и, и со свои, Гуны пришли со своим этим, со своим Богом Тенгри, потому что они были тюрки, да? Ну, тюркоязычные гуны пришли. Вот меня зовут Нюр-гун, что означает земля гунов. Нюр это земля, а гуны это, ну, нация. Вот. Хотя я Якуд, Якуд это тоже означает Три Духа. То есть юскут неправильно написали, как, потому что я пишется как ю, ну, y, и получается, раньше тюрки, как бы, они владели всеми этими землями, вот, и у них был бог Тенгри. Вот и те, этот Тенгри э, перешел на христианство и, и перешел с ним знак Т буква Т Тенгри и от, от этот буква Т является хрест, Крест вот этого слова Христос да? на самом деле не так он не Христос а Христос. Откуда здесь еще появилась Христос, христос На самом деле это тоже э, как бы слово о, этих гунов, этих э, искут, искутов, юскутов, трех духов. это эти Харастас, то есть, защитник. Защитник, да? То есть, это слово «защитник» перешел, опять же, в христианство. То есть, э, само слово «христианство» появилось э, в Пятидесятницу, да? Когда они получили помазание Святым Духом. То есть на самом деле в Библии не говорится, что они взяли себе имя христиане, а они взяли себе имя помазанники. То есть они помазались Святым Духом и стали помазанниками. Вот. То есть в нашем случае все христиане это все помазанники но но э, почему-то они в, в библии поменяли и преврат, превратились в христиан вот точно такое же слово э, крещение ну вот, крестить крестить вот иоанн креститель крестил водой да? И к нему пришел Иешуа Машьях, и он крестил Святым Духом. Ну, то есть, э, э, Иоанн Креститель говорил, что э, Иешуа Машьях придет, и он будет крестить вас Святым Духом. На самом деле, не, не он говорил не крестить, а помазать. То есть, Иоанн Креститель крестил водой, то есть он не крестил, а помазывал, помазывал водой, а Ишоа Машьях при, при, придет и будет вас помазывать святым духом. Вот что и случилось, когда пришел Ишоа Машьях, он помазал учеников святым духом. Ну, обучал, обучал, и потом в пятидесятницу они получили от святого духа, так таким образом все они стали помазанниками. Вот. Теперь э, возьмем слово и, Иисус. Иисус. Ис, ус. Это тоже э, слово от тенгрянства. Ну вот, якутское слово из означает швия. Ус-мастер. Ну, кузнец или плотник, да. Это. Эти три слова являются магическими молитвами к Богу Тенгри, а именно из ус харастас, то есть швия мастер защити. Вот почему-то именно вот когда вот в Рим пришли гуны, вот священники побоялись и как бы и взяли этого и иисуса христа и поменяли в библии ну вроде похож на ишуа иисус ишуа мошьях на иисус такими таким образом иисус христос это вообще не из библии даже это не греческое слово на самом деле там э, эти религия была возможно, греческая, поэтому они сказали, что это греческая. Вот, но это чисто мое личное мнение, потому что я якут и меня зовут Нюр Гун, и поэтому я знаю, что религия, которую проповедуют Свидетели Егова, она истинная, но у них э, вот этих э, ну ошибок Библии очень много, э, и они они скоро будут, ну как бы менять все это постепенно. И еще вот условия Библии. Библия – это означает «би-били», что дословно переводится как «острое знание». «Би-острое-били-знание». Вот. Или «база данных», ну, как переводится. Вот. И это вы можете проверить на якутско-русском словаре. Например, слово «из» Слово «уз», слово «харстас», «били», «би», вот. Э, ну, что еще можно сказать? В слове э, «бога» говорится, что «бог» поставил свое слово выше, чем свое имя. Вот, то есть для того, чтобы люди узнали его слово, он позволил людям, как бы попрать свое святое имя, но взамен люди узнали о его слове. Ну, то есть Библию. И еще есть такое, когда Иешуа Машьях, Машьяха убьют, и имя Его исчезнет. Вот это обещали ему об этом, сам говорил Иешуа Машьях. Вот. Таким образом, вы еще можете... Уже сейчас молиться Иешуа Машьяху, как Иешуа Машьях, а не через Иисуса Христа. Для этого есть веские основания. Если вы будете молиться через Иешуа Машьях, он обязательно передаст ваши слова Ягове и будет изливать на вас от своего Святого Духа. Но если вы будете упрямо молиться через Иисуса Христа, ваши молитвы не, не пойдут Ягове через Иешуа Машьяха, а они пойдут через Сатану Дьявола, потому что имя Сатаны Дьявола означает дающий защиту. Вот. Дьявол это ангел, он херувим, он который дает защиту. А мы знаем, что Христос это дающий защиту. То есть, из Ус Харстас, то есть, Швия Мастер Защити. Ну, Защити, дающий защиту. Вот так. Яшуа Машьях, то есть спасение от Яговы, помазанник. То есть на самом деле Машьях это просто помазанник. На самом деле Сатана, дьявол тоже помазанник. Вот Он помазанный Херувим, дающий защиту. Таким образом, Помазанниками могут быть все. То есть, все христиане тоже являются помазанниками. То есть, они не христиане, а они все помазанники. Любой, кто читает Библию или слушает Библию и просит, просит Бога, ЕГОВУ через Иешуа Машьяха и просит у него помазание, то есть Святого Духа, он получает помазание а все помазанники которые поднимаются на небо чтобы править 144 тысячи помазанников это неопределенные определенные помазанники то есть они отдали свою жизнь ради имени Ишуама мошьяха и ради истины ради слов ягу только те помазанники попадают в небо они они все, ну, то есть помазанниками могут быть все, ну, те, кто желает попасть в небо. Например, я не, не поднимусь на небо, потому что я как бы хочу жить на земле, потому что земля станет раем. Райской землей. Вот. И, и я предлагаю вам посмотреть э, мои другие видео, э, где я подробно рассказываю, э, доказываю через Библию, что именно все растения имеют иголки для создания озона, что э, волосы человека для омоложения. Вот, все растения. Все животные имеют иголки. И об этом многочисленные библейские стихи доказывают, что это именно стрелы иголы. Вот. Таким образом, сейчас это видео, которое вы смотрите, является вестями из севера. Ну, одним из вестей севера, потому что вестей севера много. У меня много видео, и вы будете смотреть все это и узнавать все новое и новое об ЕГОВЕ Богу, Боге и о Его стрелах, и о том, что Он скоро намеревается сделать на земле. Спасибо за внимание. «Жив я», — говорит Владыка Господь Иегова, — «за то, что ты осквернил мое святилище всеми своими гнусностями и всеми своими мерзостями, я сокращу твою численность. Не пожалеет тебя мой глаз, и я не проявлю сострадания. Одна треть у тебя умрет от эпидемии и погибнет от голода посреди тебя. Другая треть пойдет от меча вокруг тебя. А оставшуюся треть я развею по всем ветрам и обнажу меч, чтобы он преследовал их. Когда утихнет Построили мой крыльев, и я угашу свою ярость против них и успокоюсь. И когда утолю свою ярость против них, они узнают, что я и Егова говорил это, требуя исключительной преданности.